Друзья, я вас приветствую на канале Сложно Просто, меня зовут Сергей, сегодня хочу поделиться с вами опытом использования автофикча. Автофикча это такая полезная штука, инструмент, нугит-пакет, э, который позволяет создавать объекты для юнит-тестирования. Хотя, надо сказать, что э, есть некоторые варианты использования автофикча и в других, э, собственно говоря, Контекстах. Ну, 100% это делалось для юнит-тестирования, мы поговорим про то, какие объекты для тестирования бывают, так называемые тест doubles, и я покажу на конкретном примере, как это использовать и фишечки, которые AutoFiction дает, собственно говоря, разработчику. Хочу также напомнить, что подписаться, уведомления, колокольчик, Zen, Рутуб, ВКонтакте, в общем, это как можно найти, как получать информацию про новые видео, в общем, вы все про это прекрасно знаете. Давайте переключимся на первый слайд и, собственно... Что такое автофикча? Автофикча это такая специальная библиотека нутит пакет. Если хотите, который по большому счету позволяет писать фейковые объекты, которые можно использовать на юнит тестировании. То есть при написании юнит тестов вот эти вот объекты, которые создаются. При помощи этой библиотеки Они имеют э, некоторые особенности Во-первых, они создаются достаточно легко Во-вторых, это очень сильно масштабируется И управляемость большая По части э, создания самих этих свойств Есть автоматические Более того, они интегрированы с большим количеством фреймворков Например, MOC, э, Когда э, автоматически выдаются данные Сгенерированные вот этим вот автофич В общем, полезная штука Давайте по порядку немножко будем уже как бы Смотреть далее Итак, на сайте производителя в AutoFiction написано, что сам вот этот фреймворк предназначен для повышения производительности разработки на основе тестирования повышения безопасности модульных тестов. В общем, как я и сказал, написать тесты на самом деле легко, если не учитывать сложность графов, которые нужно будет создавать для того, чтобы протестировать. Так вот, объекты, которые можно получать в выборке, псевдо или замоканных объектов, можно автоматически генерировать с помощью автофикча. Так, что еще э, дает этот автофикч? На самом деле, есть такая штука э, Arrange Act Assert, вы наверняка про нее слышали, так называемый 3A, когда вы пишете Unitest, и сначала вы сдаете, то есть, какие-то настройки унитеста, потом вы так сказать, контактируете, да, с каким-то суд, ну, то есть, систем, андертест, объектом, и потом делаете ассер, то есть вы вычисляете, какие, собственно говоря, были изменения, то есть проверяете э, валидность выполненных операций. Так вот, для первой части, для range, для настройки э, вот этого самого юнита-теста, автофикча, это, собственно говоря, идеальное место для применения. А среди других функций AutoFiction предлагает универсальную реализацию так называемого Test Data Builder, то есть когда вы в одном месте настраиваете это все, если вам необходимо настроить, расширить, модифицировать какие-то автоматические параметры, и это все делается в одном месте, а потом во всех юни-тестах, которые вы используете, это можно, собственно говоря, использовать. То есть централизованное управление происходит, и это на самом деле очень полезно. Ну и теперь нужно поговорить немножко про термины, которые используются в виде тестирования. Есть такое понятие как test-double, то есть дупликаты для тестирования. Есть специальные объекты, которые мы используем в тех или иных случаях. И в зависимости от того, как мы их используем, они имеют ну, 5 подтипов. Да? Давайте по порядку поговорим. Так, первое это так называемые фиктивные типы или данные объекты, которые передаются, но никогда не используются. Обычно они используются только для заполнения списков параметров. Следующий тип называется фейк или поддельные объекты. На самом деле они имеют реальные э, реализации, да, то есть рабочие реализации, но используют какой-то ярлык, если так можно выразиться, который их делает непригодным для производства. Например, если вы используете базу данных в режиме in-memory, то есть на продакшене, естественно, не использовать нельзя, для тестов она чудно и замечательно подходит. Следующий тип это так называемый стаб или заглушки, они представляют собой ответы на вызовы, сделанные во время теста, обычно они не реагируют ни на что, кроме того, что запрограммирован для теста, то есть если один и тот же метод должен выдавать какой-то данный, какой-то результат, то он не меняется, просто заглушка ставится, вот этот так называемый стаб, и какие бы юнитесты вы не использовали, как бы не манипулировали данными, у себя возвращается одно и то же. Дальше, так называемые шпионы, ну это тоже своего рода такие заглушки, которые не просто как бы, заглушки, а они еще умеют записывать некоторую информацию, которую э, аккумулируют в процессе выполнения теста, ну грубо говоря, такие специальные логеры. Есть еще такое понятие, как МОК. МОКС, вернее, макеты, это объекты, которые предварительно запрограммированы с ожиданиями, которые формируют спецификацию вызовов, которые они должны получать. Ну, на самом деле, это, на мой взгляд, более распространенный, то есть, наверное, самый мощный тип, который используется для тестирования. Ну, и осталось только ответить на вопрос, зачем это все нужно. Смотрите, вот как раз если говорить про фикши, то есть автофикши, то... Вообще вот эти вот заглушки, стабы, макеты и все такое создается для того, чтобы ускорить процесс тестирования. Потому что каждый раз имплементировать реальные данные и наполнять их определенными объектами, которые могут взаимодействовать с собой. Для примера, да, или вы создали какой-то... Персон объект, например, и неущественные властные. Конечно, безусловно, сделать два свойства, наполнить даже и заглушки не нужны. Но когда у вас более сложный граф, и вам нужно, чтобы компоненты как-то манипулировали данными других компонентов или внутри себя, то тогда приходится добавлять много данных, и они должны быть как бы идеи реальными, да чтобы максимально подходить под юнит тестирование. Так вот, макап, то есть макеты, моки так называемые, они позволяют создать эти объекты и явно указывая, что где должны вернуться, как бы отбрасывая на задний план то, что это с чем-то должно быть связано или должно быть получено из другого места а как бы обрезается вот эта зависимость и просто возвращается то, что нужно и как бы остальное уже не важно и на самом деле вот это вот ручное кодирование анонимных переменных для unitest это один из поводов использовать эти самые mock и stub, то есть макеты и артушки как я уже сказал, неважно, как это свойство должно рассчитываться при помощи каких-то каких поведенческих маневр, как маневров, когда вы через несколько свойств прокидываете какие-то значения или использовать какие-то внутренние механизмы, функции, ну, а вы делаете заглушку, которая просто возвращает там, значение какое-то, и вот в этом как бы сохраняется быстрота да, создания этих самых юнит-тестов. Ну и на самом деле это нужно говорить о том, что, допустим, этот инструмент, который автофикша, когда вы все свои заглушки, все свои ставы храните в одном месте, да, конфигурацию для их выдачи, да, то есть какой-то билдер, который конфигурируется в одном месте, ну, вот это как бы дает то самое централизованное, опять же, портируемое, если вы, допустим, скопируете и вставите это в другой проект или часть проекта, где это можно будет увеличить, то есть масштабировать, да, там добавить какие-то поведенческие механизмы, Но ну, вот это красно с той области, что это как бы все в одном месте, и это можно скопировать, перенести и даже увеличить функционал. Так, ну и я тут слайд пропустил, нет, не пропустил. Смотрите, ну и если говорить, допустим, про автофикчу, то здесь э, все очень просто. Ставите ее в X-Unit или в NUnit или в какой там фреймворк используете эту сборку, которая называется автофикчер, и у вас появляется полноценная штука, которая может создавать объекты, те, которые нужны, собственно говоря, в ну и э, я хочу с вами теперь попрощаться, хотя нет, я врун, давайте переключимся в Visual Studio и э, проделаем. Я подготовил некоторое количество классов, объектов, интерфейсов, чтобы показать, как это реально работает и более глубже поговорим про автофикчу, как ее использовать, для чего она нужна и прямо на конкретных примерах познакомимся с ней. Ну и первым делом давайте я вас познакомлю с тем, что я сделал. У меня есть объект Person, у него есть а, зависимость один ко многим, это адреса и домашние животные. Вот так вот выглядят адреса, а вот так вот выглядят домашние животные. Ну, в общем, это не главное. Допустим, что у меня есть какой-то функционал, который говорит о том, что если там день рождения у какого-то животного, смотрите, вот он какой-то там животный, у него есть там дата рождения, ну теоретически, да, надумную ситуацию придумываю. Вот, и нужно там этому пользователю отправить сообщение, что у вашего животного какой-то день рождения И для этого будет использоваться этот класс, который называется, ну не класс, это рекорд У которого есть email to, email from, subject и body и это сообщение будет отправляться через e-mail сервис, вот здесь оно формируется, и где-то вот, вот в этом месте, по идее, должно отправляться, я реализацию писать не буду, просто скажу, что таск завершен, якобы сообщение отправлено, и мы видим, выведем сообщение ну, в консольное приложение. Для того чтобы отправить это сообщение, мне нужен template сервис, который якобы загрузит какой-то шаблон из какой-то папки. Ну, грубо говоря, будем иметь в виду, что это будет вот этот шаблон, хотя теоретически его можно получить из диска, из базы. Ну, для текущей реализации этого достаточно. Ну и раз у меня есть э, два сервиса, то теоретически они должны быть где-то объединены, да, чтобы была загрузка и формирование и отправка. И я назвал это, да, собственно говоря, провайдером. Э, вот, ну, notification провайдер, да, давайте вот так вот красиво нарисую, э, в который падает э, email сервис, который падает template сервис через конструктор, вот. И э, собственно, когда у меня проходит вызов метода, вот notify то я загружаю якобы шаблон с какой-то папки видимо под каким-то названием делаю саджик Модифицирую там какие-то данные, то есть реплейсию, ну то есть заменяю значение в строке Это не самый оригинальный способ, уверяю вас есть другие варианты Но это такой самый простой на мой взгляд самый понятный И потом делаю отправку этого сообщения, шаблон, куда кому и собственно гребать Вот как это примерно работает И на самом деле тут как бы ничего сложного нету, вопрос в том как теперь вот этот вот авто вот можно здесь использовать? Еще раз, автофикшев нужно для того, чтобы создавать объекты, а, которые являются, ну в данном случае адрес персон, А вот для того, чтобы у меня а, какие-нибудь базы загружались, то есть нет. Объекты можно загружать из базы данных, из диска еще там откуда-то Так вот, их для того чтобы их замокать, их нужно как-то создать И для этого можно использовать тот самый AutoFiction ну, Давайте для начала что-нибудь простое Ну, есть у меня вот, я начал делать юнит-тесты Они у меня работают на э, фреймворке XUnit ну, На самом деле, неважно какой фреймворк, вы возьмете просто XUnit На мой взгляд, более такой приоритетный, более продуманный э, Хотя надо сказать честно, что по количеству загрузок, например, в Nugget.org они практически равнозначны по 220 миллионов, если около того, короче. Вот. Ну, xUnit, неважно. И есть у меня какой-то вот один тест, который я сделал следующим образом. Вот здесь я создал сущность, которая, инстанс вернее, сущности, которая называется Person. Добавил туда Burt и getAIL. Давайте покажу, как это работает. У меня дата текущая, то есть вычисляется год от, ну то есть сколько лет человеку старые, как бы, ну видно да? даты вычитаются, вычисляются года, вот, и мне нужно проверить, что если у меня пользователь задал сегодня родился и сегодня спросить возраст должно быть ноль в общем еще раз немножко про то как формируются тесты название на самом деле в каждой команды в проектах которые участвовал бывает по разному есть определенные договоренности они где-то хорошие где плохие главное чтобы всем членам команды это нравилось и это было удобно я предпочитаю использовать например, вот такой способ то есть что должно быть, что возвращать и при каких условиях и э, здесь главное определить два таких понятия. То есть, э, опять же, существует много фреймворков, которые могут э, разным образом формировать вот этот вот assert, да, когда мы проверяем конкретные значения. Я предпочитаю использовать базовые, хотя есть так называемые э, should be библиотеки, которые там, через, э, как это называется, Fluent API позволяют там манипулировать более, наверное, читабельные э, сообщения, но у меня дело привычки, поэтому на самом деле это не важно. Ну и здесь важно понимать, что Unit тест это на самом деле Юнит, это маленькая частичка и в этой частичке должно быть все понятно в том смысле, что я что-то ожидаю, то есть я использую слово Expected и я использую слово Actual, но это один из паттернов, когда глянешь короче, в тест и сразу понятно, что я ожидаю, что я получил и как это получилось из-за чего, то есть на основании чего-то. То есть тут как бы однозначно можно определить, что происходит. Ну и вот если, допустим, где-то для быстрая кнопка есть включить тесты, давайте я прогоню его, и естественно это будет работать, потому что а сейчас у меня на самом деле тут как бы все просто, все легко, и на самом деле все понятно. Но э, надо понимать, что работа с датами, да, при виде тестах, допустим, ну давайте я создам еще один вот такой вот тест. Э, Should. Смотрите, у меня, когда происходит расчет, у меня today, day, time, вот этот вот today, он может быть нул, да, То есть теоретически это будет, даже если не ну, это будет дата по умолчанию. И если я не буду сюда ничего задавать, вот таким вот образом сделаем. Давайте пока еще на единичку поставим и еще раз проведем вот этот тест. Сейчас посмотрим, как он сработает. Теоретически будет ошибка, то есть тест не прошел, потому что Expected 0 а у меня показывается, что дефолтная дата, соответственно, 0101001, и у меня вычитание приводит к сумме 2021, вернее, к разнице. И, это, соответственно, тест не проходит. Тут надо сказать, что требуется такое специальное понятие, как тайм-машин да или да и тайм-провайдер которым можно указать да, ну то есть нужно абстрагироваться от времени потому что если вы тесты будете запускать допустим э, секунду здесь нужно остановиться и пояснить смотрите я использую на самом деле достаточно плохой пример и вот э, почему я внутри класса, person использую, ой, да, внутри класса Person использую метод getH, который использует неявную зависимость от daytime, то есть от системной библиотеки. И Каждый раз я запускаю тест, но вот в данном варианте он прошел, здесь вот не прошел, но суть сводится к тому, что время не останавливается, оно бежит, и если будут более сложные какие-то расчеты дат в вашем приложении, то нужно абстрагироваться, сделать какой-то iDatTimeProvider, в котором нужно будет подменить дату, то есть зафиксировать ее. Не скрою, что есть специальные фрамворки, которые умеют там так называемую фризить, да, то есть замораживать какие-то данные, и это. Ну, во-первых, нужно понимать, что вы делаете, во-вторых, это нужно узнать, как работает фреймворк, и в-третьих, проще сделать какой-нибудь day time провайдер, в котором на... также замокать вот этот вот daytime now, допустим, или там today, чтобы он выдавал всегда одну дату, и тогда все расчеты будут относительно одной даты, и у вас и ваши юни теста будут работать. Это так сказать лирическое отступление. Ну и надо сказать, что да, я немножко плохие придумал данные, ну, например, если я здесь поставлю 2021, тест пройдет, само собой, как вы понимаете, но суть сводится к тому, что через год этот тест уже не пройдет, и в этом будет проблема. Ну, опять же, я не хотел говорить про тесты, это так, вы меня спрашивали, я отвечаю, ну, теперь давайте вернемся все-таки к нашему, как говорится, барану, вернее к нашему Fiction Object, к ковтафикче. Итак, что с ним можно сделать? Ну, для начала давайте установим эту зависимость. Она называется AutoFicture. Auto Я поставлю где-то тут вот AutoFicture. Ну, смотрите, на самом деле, опять же, если говорить про возможности, то вот сама библиотека AutoFicture и тут к ней всякие разные штуки, которые там можно использовать на разных фреймворках, на NUnit, на XUnit. Здесь есть еще полезные штуки, вот, XUnit Здесь есть э, полезные штуки, такие как Автомок, Вот как подчеркнул И э, вот это вот все как бы вместе, если склеить в определенном там, правильном альянсе То это дает значительный прирост в скорости по э, написанию юнит-тестов Я поставлю AutoFicture, чтобы э, показать, как работает она э, Вот, еще раз повторюсь, что я сделал Марк Симон. Хороший интересный дядька, пишет интересные, но иногда непонятные статьи, но это уже как бы не важно, да, что у меня есть. Апдейт. Uh, ну, вообще, друзья, я настоятельно рекомендую обновлять вот эти самые Nuget пакеты. Хотя, на проде иногда этого делать не надо. Ну, в данном случае это как они называются -то? господи, пакеты, связанные непосредственно с тестированием, поэтому я их сейчас обновлю. Ну и если говорить про то, для чего этот самый фикшер, то еще раз, вот я создал в конкретном, давайте я закрою, это все, нам уже не нужно В конкретном тесте я создал вот этот вот перс и задал какие-то значения у него Неважно, что тест этот неправильный или, допустим, ничего не делать. Давайте вот так вот, shoot, use, ну, что у нас там, use, auto, ну пусть будет фикшер вот так, да? То есть, опять же, не привязываемся к тесту, я не пишу тест. я хочу показать, как работает этот самый фикшен. Ну, смотрите, первым делом, что я могу сделать? Я могу здесь э, создать вот этот вот фикшен, два или new фикшен, то есть это вот как раз та штука, которая позволит мне генерировать данные. И в данном варианте, если мне нужно сюда... Э, ну, смотрите, начнем с того, что я могу сюда поставить какую-то дату, да, например, date. И вот этот date я могу получить следующим образом. Var date равно, фикче, сейчас покажу, create э, date time. То есть я могу генерировать как как-то э, примитивные типы, так и целые объекты. Давайте я сейчас поставлю здесь э, breakpoint и покажу, что э, выдаст эта штука. Ну, э, вот, смотрите, дата сгенерировалась на самом деле, как бы, ну, то есть, если честно, рандомная, но ну, суть сводится к тому, что как раз эта фикша может генерировать и примитивные типы, и объекты, и когда-то рандомное поведение по умолчанию, так и, собственно говоря, предопределенные значения. Все очень просто и делается, давайте снова еще пример, например, string, ой, what... давайте, name, да? Пусть будет name. Мы можем сказать fixture, create, опять же примитивный тип, ну пусть будет string. Давайте еще раз сделаем какой-нибудь там name, 1, 2, давайте сделаем какой-нибудь number, не знаю, какой-нибудь. Для начала нужно просто понять, как эта штука работает, пусть будет, допустим, double. То есть... Fiction она может много, опять же, запущу, и давайте посмотрим, что она генерирует. А потом покажу, как этим управлять. Так, date, смотрите, уже появился другой, 13 октября. Кстати, рождения. Вот Name, смотрите, это просто какой-то гуд. Здесь какой-то другой, здесь какой-то дабл, причем он равен, ну совсем не дабл. Ну в общем он умеет генерировать типы, они будут каждый раз разные, чтобы не выдумывать, не писать. Более того, если вот этой вот фигню не заниматься, я могу сделать следующим образом. Я могу сказать, что у меня есть целый объект Person, то есть Fiction, Create и могу сказать Person. И соответственно, ну, давайте я в следующую строчку опущу реклам, еще раз запущу и посмотрим, что он у нас генерирует для персон. То есть у меня появился объект, который заполнен какими-то данными. И обратите внимание, что у меня заполнены адреса. Да, они какие-то тоже странные. У меня заполнены пец, ну то есть домашние животные тоже их, собственно, полные данные. Они, конечно, безусловно. Там, рандомные, но они тем не менее существуют и ими можно пользоваться. Более того, дальше я покажу, как ими можно, собственно говоря, управлять. Так, установим проект. И перед тем, как продолжить, давайте-ка, наверное, еще раз покажу. Смотрите, когда сгенерировался person, то у всех стринговых переменных, ну вот в частности и person и name, сначала стоит first name. Это название, собственно говоря свойства, ну last name, middle name, так и для животных у них есть city, о, в смысле для адресов, например, city, house то есть такой как бы префикс появляется и теоретически вы можете это сделать самостоятельно например, сгенерировать ну, вот такую вот переменную пусть называется name, можно не указывать какого она типа но зато внутри указать, например, ну, например. И когда а, а, вы установите дополнительный нугит пакет, если он вам, конечно, нужен, который называется Seed Extension, так, Auto Seed Extension где-то mm -hmm. вот появится вы дополнительные возможности, в том числе вот как по по генерации даже таких вот специальных. Давайте запустим, еще раз покажу. То есть генерируется строка, соответственно, которая будет иметь префикс Ну и, в общем-то, где-то, короче, в глубине, когда генерируется объект, используется пакет, его можно использовать явно. остановимся на этом. Дальше, смотрите, я сейчас, когда говорю создать мне персона, я могу сказать, например, create mainly. Таким образом у меня будет создано э, 3 по умолчанию, но я могу сказать 10. Допустим еще раз. Yep. Да, у меня сейчас не собирается проект. Давайте сделаем перса. Ну тогда давайте здесь скажем, что это у нас уже people. А здесь скажем э, people. Ну, чтобы тесты наши не делались. Ну, вот так вот сделаем. First. Вот. И запустим. Нам, собственно говоря, не важно, как выполняется тест. Еще раз, тесты и вся вот эта триха мудия. Нет, вот этот вот набор классов, они только для того, чтобы понимать, что я делаю и что я пытаюсь получить. Ну и как вы видите, у меня теперь здесь их вот 10. От 0 до 9, там 100, 200, 300. Понятно, что их генерировать на самом деле очень легко и просто. Это как бы, смотрите, какая штука. Я сейчас... По большому счету мало что контролирую, то есть у меня все генерится каждый раз по-разному, и здесь уже вступают некоторые другие правила, мы про них поговорим чуть позже. А пока давайте пойдем по порядку. Закомментируем этот тест и, в общем-то, так, наверное, все, давайте закомментируем. В принципе, понятно, как это работает, нам интересно, как работает автофикчер. То, ради чего это, собственно говоря, видео делалось. Смотрите, у меня есть класс. Oh, в смысле, у меня есть интерфейс, который называется iEmailService Я могу сказать Fiction, ну, смысле fixture, чтобы она мне сгенерировала Итак, давайте, у меня есть uh, iEmailService и у него есть имплементация такая Я есть. хочу из нее сделать ä, новую какую-то имплементацию, назвать ее Fake И пусть это будет естественно Public, сейчас один момент вот, и я хочу, чтобы здесь у меня возвращался, чтобы ничего не возвращалось, я хочу return, task, Все. Мне больше ничего не нужно от этого сервиса. И я могу сказать, чтобы для тестов именно вот эта реализация. Ой, эта реализация используется. Например, create email сервис. Вернее, я должен зарегистрировать эту регистратор, Эту фейковую штуку. Я сказать, должен реджист регистр интерфейс email сервис и э, на выходе давайте так скажем var email сервис э, и на выходе отдать ой получилось и на выходе отдать вот здесь сказать чтобы у меня для что у меня для этого использовался как раз new fake email сервис Нет, не так, здесь не X, здесь вот так вот должно быть. То есть, вот э, при таком подходе у меня email fiction. Во-первых, я регистрирую, что у меня на запрос вот этого bar email э, service, который я хочу получить из fixture, то есть, грубо говоря, какой-то такой контейнер, да, я хочу из fixture получить, э, ну, create, например, а да, email service, да, давайте, ну, вообще нужно было здесь а у меня Breakpoint есть, давайте вот так вот запустим. А, то есть, когда я зарегистрирую для e-mail сервис конкретную реализацию, у меня на выходе будет, как вы видите, I, fake Email сервис, который я зарегистрировал. То есть, такой мини-контейнер, да, прям конкретно в вашем методе. Это вот, если говорить про то, что можно это автофикчу зарегистрировать как отдельный, ну, не статичный, наверное, Singleton, да, класс, и который прокидывать каждый тест, то вот это вот позволяет как бы такой мини-контейнер, dependency контейнер использовать для каждого теста. Дальше. Если говорить про дальнейшую реализацию, то смотрите, тут как бы тоже, на самом деле, я говорил про string, который просто выдавал какие-то значения, я могу таким же образом зарегистрировать string, ну, например, что, допустим, .net. И если я буду что ну, давайте уберем о, красиво и например если у меня где-то например вот так будет использован email server в смысле какой-то стринг то соответственно я получу уже не просто там guid в виде стринга а непосредственно как вы видите колоконгу.нет это тоже очень удобно так дальше давайте следующее Допустим, ну, давайте я это тоже закомментирую, закомментирую Вот таким вот образом пойдем Вот, Допустим, у меня есть какой-то лист var лист, ну, допустим, person Или нет, давайте сделаем вот List of pets Равен New List of Pets А где мне теперь взять эти значения? Давайте использовать award. Я могу сказать uh, Fiction Чтобы она наполнила мне этот самый Лист uh, Add Many Two Pets То есть она сама поймет, что это такое Ну в общем давайте запущу Прикольная штука, мне она очень нравится И гибкая по настройке Смотрите, у меня тут их тех самых pets, а теперь три. И теперь у меня name и person ID и все такое. Ну, то есть, вот, вот таким вот способом это как бы работает. А, дальше. Если говорить а, про концепцию, ну, давайте вот, вот так вот сделаем. Сейчас мы дойдем до People. Вот он, People. А, давайте один Давайте уберем а, Person. Хочу получить Person, но не просто Person. Мне, допустим, в этом э, тесте мне нужно. Создать конкретного Persona я могу сказать, чтобы у меня фикча начала билдить Персона. А здесь мне уже не нужен, и теперь я могу сказать, что пусть у меня будет персон, у которого свойство, допустим, ID будет равен 333 у которого, допустим, какой-нибудь date of birth будет, review, time, какой-нибудь там, ну пусть будет 800, ну ладно, пусть будет такой дурацкий 10, 11, вот, вот такой какой-нибудь год, и я еще хочу, чтобы у меня было свойство, смотрите, какой-нибудь, ну, например, Ну давайте давайте last name, пусть будет э, наш э, любимый суходрищев. Вот. И соответственно вы понимаете, что эта штука сработает. И у меня будет person, ну, вернее, people, да, people одного персона, в котором будет фамилия суходрищев, ID33, ну и остальные будут автоматическими. Более того, я могу сказать, чтобы у меня были э, все автоматические свойства Или я могу сказать, чтобы не создавать автоматических свойств Давайте переименуем его все-таки э, Person Еще раз запустим То, есть то, что я указал явно, у меня явно будет задано вот. То, что я не указал, будет соответственно новым Мне кажется, это очень удобно ну и дальше больше, друзья, на самом деле есть еще более интересные штуки и про них чуть дальше. Давайте еще пару слов. Смотрите, у меня есть with, у меня есть также without, то есть без я могу не создавать свойства, например, ну, допустим addresses. Если вот это вот убрать и снова запустить, то у меня уже не будет создаваться коллекция адресов. Где она? Вот, адрес у меня равно 0, ну, то есть можно все свойства не, не задавать или задавать э, конкретные, или не задавать конкретные то есть гибкость на самом деле очень большая А для следующего теста давайте сделаем следующее изменение Допустим у меня есть здесь список э, домашних животных и я хочу еще добавить паблик Давайте так вот напишу Appet ну как он там называется, Favorite, да? любимчик, например, pet. вот так, чтобы понятно было, что это пэд. Вот, то есть это такой тоже вариант, который может быть. Например, у вас есть какой-то список доступных стран, и у вас есть current country, и их нужно как бы заполнить. Давайте разыграем такую ситуацию. И мы будем говорить ваш персон, да? Смотрите, у меня дальше нужно сделать следующее. Я могу создать вар ну, допустим, Pet, я могу сказать, фикча <coughs> Да, вот так вот Create Ну, мне нужен один Pet Вот, и таким же образом я могу сказать, что у меня... Ну, давайте, для начала адреса Берем. Мне нужно создать коллекцию Ну, для начала, смотрите, я могу сказать Doom И здесь сделать такую штуку, которая мне позволит... вот Некоторые действия произвести в данном случае как раз э, с э, так называемым pets, не, не, не, не, pets. Вот. Мне нужно pets наполнить э, данными То есть я могу сказать, что она равна new list of pet. А почему лист new? Потому что это number коллекция И здесь я могу только новое задать Если бы вы был лист, я бы сказал бы add range или add и здесь я должен сказать, что я хочу добавить туда пэта, ну, в смысле одного вот этого. И здесь же могу сказать, что использовать этого пэта для моего фаворита, который называется фаворит. Пэт, запятая э, пэт. Ну и здесь можно э, вот так вот сделать. Ассерт, коллекшн, э, э, кто там у нас? Да, персон запятая, ну нам нужно, что хотя бы один ID равен, кто там, pet pet ID ну смотри, сейчас эта штука немножко не сработает потому что я не сказал, что у меня коллекция не генерировалась и я могу это сказать явно о mid и вот теперь запускаю тест, ну и как видите, он проходит, то есть получается, что у меня в коллекции пэтов есть пит, который еще и фаворит, и туда же я могу добавить еще, ну, смотрите, я могу сказать пит, который просто, и могу сказать мэни и так да, вот, я Сейчас, секунду, а, ой, в общем, здесь я могу даже сделать вот таким вот образом сказать, что у меня здесь может быть ну вот, давайте я напишу уже, господи, var list new list of pets. Вот и здесь у меня есть один pet и потом этот лист еще добавить add range который pets и все это будет равно вот этому листу. Ну, в общем, вы видите, что гибкость сложная, что я даже в некоторых моментах даже не знаю, как, как лучше это сделать Но теоретически у меня сейчас будет много пальцев И в этом в одном из пэдсов, ой, что-то не сработало Давайте проверим, почему Потому что... А, ну, expected один у меня планировалось, да, здесь не совсем корректно теперь У меня там теперь и не 1.4, ну, что уже хорошо ну и тем не менее, давайте запустим, проверим То есть это можно варьировать там, от теста к тесту, это очень гибко Опять же смотрим Person У меня есть Favorite Pad, у которого где он? Вот ID199, у меня есть список и один из них 199 В общем, гибкая штука, прям классная Также, наверное, нужно сказать, что если подобного рода вот эта вот кастомизация вам нужна всегда То можно сказать это вот так, например, Fixture Кастомайз Нет, вот так вот. Объект, который называется ПЕС Но если, допустим, мне всегда нужно, чтобы создавался ПЕЦ Ну, то есть, как они Любимчики эти вместе с коллекцией в одном месте То есть я могу сказать Как-нибудь вот ну, так вот Object И тут проделать те же самые операции Ну, немножечко не так Здесь будет так вот mm. Тоже do ну и в общем вот этот ду можно воткнуть вот сюда И соответственно у вас ну, Понятное дело, что мне для этого нужны вот эти штуки То есть теперь, когда бы я не получал любого персона в любом месте Ну опять же, если это будет какой-то такой singleton объект, ну или его подобие, то есть какая-то фабрика, которая будет выдавать эту фикчу то теоретически так, это не будет работать, вот это нужно сделать тоже вот сюда, опс, диамас персон, вот так вот, и здесь желательно какую-нибудь другую я назвать ну в общем вот как-то вот таким вот образом делается то есть теперь когда я буду получать у меня всегда будет подставляться ну, вот такой как вариант использования так, ну давайте теперь поговорим немножко про другое смотрите, есть такое понятие как inline data это полезная штучка, которая на самом деле позволяет инжектить в юнит-тесты нужные значения Давайте теперь избавимся от персона Нам он в принципе не нужен Да, это в принципе не нужно Давайте напишем какой-нибудь ну, простой, но реальный тест Например, какой-нибудь Ну, давайте вот так вот напишем Var Result Равен Value, допустим 1 плюс Value 2 И мы должны сказать, что вот здесь вот Assert, Result, ой, в смысле Equal пусть будет, Equal, Expected, вот так вот сделаем, Expected, Запятая, Result, ну или назовем его Actual. Вот таким вот образом. То есть actual вот таким вот образом. Action. И нам эти параметры нужно, чтобы они пришли отсюда. Пусть это будет int value1. Мы хотим инжектить сюда значение, которое будем проверять. И соответственно int как там будет value2. Но на самом деле, чтобы этот тест работал, его нужно сделать, чтобы он стал теорией. Теории. вот И, соответственно, мы теперь сюда можем какие-то данные подставлять. И это сделать очень просто. Ну, давайте здесь пока напишем expected. И, соответственно, чтобы сюда подставить какие-то данные, мне нужно сказать, что у меня будет inline data. Я э, значение, которые буду подставлять раз, два, три позиции, я буду ставить 1,1, будет 2. Я могу запустить этот тест. И как вы видите, тест у меня прошел, у меня подставили значения, результатом будет... Ну ладно, здесь не видно. Тут, короче, давайте breakpoint нажмем и посмотрим, что inline дата у меня подставилась. И, соответственно, у меня один плюс 1 будет 2. Это как бы, ну, прикольно, работает. Проблема этого inline дата в том, что вы должны здесь указывать реальные значения. Если я поставлю... Вернее, когда я поставлю auto-ficture uh, yeah. вот, xUnit ну, потому что у меня xUnit для nUnit нужно поставить, соответственно, nUnit и когда я сюда поставлю xUnit у меня появится другой параметр, который называется in inlineautodata и, соответственно, я могу сюда инжектировать не только примитивные значения какие-то, ну и, например я могу сказать, что мне все равно нужен персон. Ну, давайте вот так вот сделаем. Пусть вот будет Person 1. И теоретически мне ничем не помешает сделать здесь Person, а какой-нибудь персон 2. Ну и не знаю, что тут с ними можно сделать. Давайте я пока то закомментирую. Я нажму здесь break Вот так вот. И запущу соответственно. А, так как я не указал конкретные значения конкретных айтемов, то они сюда будут подставлены, как вы видите, с рандомайзи, то есть это со случайными значениями случайных Объектов. Помните, что мы говорили о том, что можно предопределить вот эти самые значения И я дальше покажу еще интересную фишку, которая позволяет еще более круче настраивать конкретную instance персона И вот в данном варианте, например, вот у меня есть один персон, второй персон Не знаю, что здесь можно проверить, но суть в том, что если вы какие-то объекты хотите какие инжектить сюда в ее моделей, там, я не знаю, в конце концов, в сервисы, если прям есть желание, как я показал при регистрации, в вот, какой-то фикчу объект, как наподобие реализации в контейнере, то есть регистрация в контейнере, то это вот как бы и карты в руки. Ну и еще надо сказать, допустим, мне вот для этих вот объектов еще потребуется какой-нибудь стринг, какой-нибудь value1, например или, допустим, number, какой-нибудь э, еще, ну, давайте, вот, number, говорю, int, э, запятая number, вот, то я могу здесь как дополнительным параметром передать значение. Например, могу сказать, что здесь будет value1, да, а вместо number пусть будет случайный номер, ну, то есть если я укажу этот параметр я, ну, давайте покажу CTRL-RT это запустить тесты на дебаг вот смотрите я указал value здесь ко мне прилетела value number не указал прошло 190 163 я нажимаю SHIFT-F5 и еще раз запускаю соответственно number value снова пришел value 1 то что здесь я заказал number пришел уже 103 ну и соответственно если я здесь укажу 666 и еще раз запущу, то мне теперь всегда сюда будет приходить один и тот же номер, который будет ша ша шестерок. Вот, ну вот такая вот полезная на самом деле штука. Ну и это еще на самом деле не конец. Ну, давайте создадим еще полезную штуку. У меня здесь есть быстро кнопка, которая может создать. Ну пусть идёт до не знаю, сам фикшер. Не знаю, как метод назвать, не важно. Да, название метода сейчас не важно. Давайте создадим фикчу. И я ее здесь опять же создам, создам а, простым способом через конструктор. А, fixture. Run, new, Fixture. А, смотрите, я теперь могу сделать следующее. Fixture. Ну, давайте вот так сделаем. Я хочу, чтобы мне фикчу выдала email email-сервис ой <laughs> ну, я уже устал email-сервис равен фикча create я могу сказать uh, email-сервис вот собственно говоря что я хотел то есть я хочу получить интерфейс интерфейс хочу получить uh, ну, о, давайте вот так вот сделаем чтобы она еще нам сказала uh, вот то есть я хочу получить интерфейс то есть объект по интерфейсу Сейчас у меня будет ошибка Ну, как бы тут очевидно фикче не знает, что ее подсунут Я не сделал никаких регистраций Ну и вот она, в общем-то, упала Сказала, я не могу, сорян Но если я поставлю э, Интересный Нюгит-пакет, э, который на самом деле называется Автомог То у меня теперь фикче будет работать Еще как мог объект Это на самом деле вообще очень круто Смотрите, я сейчас запущу, поставлю здесь брейкпоинт, скажу Ctrl-R, Ctrl-T И моя автофикчера... А, ну, понятно, что прежде чем ее ну, запускать, надо еще эту фикчер, как говорится, немножко законфигурировать И это делается очень просто Ой Ну да, Customize И мне здесь надо сказать вот то. Auto... AutoFicture AutoMockConstellation Смотрите, сейчас я запускаю У меня уже AutoFicture работает Как автоматический мокер У меня теперь ошибка не задается У меня пришел суд, обратите внимание У меня теперь здесь мок-объект Я думаю, что вы знаете, что это такое Потому что мы про это говорили Более того, вы знаете, что такое сборка мок И что такое мокатель, или как макетировать объект. Так вот, у меня теперь AutoFicture умеет мокать объекты И это не просто объекты Дальше больше я могу не просто, допустим, вот в данном случае получить какой-то email сервис и, соответственно, уже с ним обращаться там, с удобными штуками. Я могу сказать, что у меня разрешено конфигурировать member. И это мне позволит сделать следующее. Я могу сказать fixture ну, Что такое? Мы сегодня получаю fixture. Inject. И могу сказать, что если я где-нибудь запрошу А e e-mail сервис то дай мне, пожалуйста, new fake email-сервис помните, мы как-то делали регистрацию, то было таким хитрым образом сделано теперь я получу mock-объект давайте запустим его и когда у меня тест отработал, смотрите, у меня суд и это уже fake email-сервис это же просто круто на самом деле я надеюсь, что вы понимаете, что я делаю, потому что это вот реально дает очень большую гибкость по управлению объектом. Более того, если у меня вот эта штука, ну, то есть вот это вот все будет в каком-то отдельном классе, пусть это будет Singleton или какая-то фабрика, автофикчи, которые могут быть сконфигурированы разным способом, я смогу вот это вот получать в нужное место, мне с нужными настройками для одного сервиса, допустим, email сервис, для одного теста прокинуть email сервис, для другого fake email сервис, для третьего fake, fake, fake email сервис, в общем, до самого низа, как в том анекдоте про слонов, можно гибко управлять этим, собственно говоря, процессом. Но, друзья, и это еще не все. Ну, чтобы показать дальше, давайте, наверное, я покажу, как обычно делаю. Я создаю папку InfraStructure. То есть инфраструктура для юнит тестов. Ой, я вот. И в этой папке я создаю так называемый AutoFig. Builder, ну, давайте с большим буквы сделаем букву F, вот и это у меня статичный класс Builder, я написал неправильно, давайте его исправим, name, вот и это такая штука, которая статичная, которая в одном месте создает этот самый автофикча для всех остальных последующих тестов. Но как это можно сделать? Это можно сделать паблик Здесь сказать, что у меня будет паблик iFicture какой-нибудь build Ну, обычно так Ну давайте мы сделаем тоже статичным И соответственно этот метод мне как раз должен вернуть э, ту самую фикчу Вот, я основном, я обычно делаю свойства И здесь я говорю, что var автофикча, ну, пусть будет сразу фикча равно юфикча, да, ну и здесь я обычно делаю все вот эти вот настройки, где там customization ну, давайте я из отсюда вот так вот заберу и, например, это ставлю вот сюда и далее нужно сделать return ну то самую фикчу вот. И, соответственно, вот это можно удалить. И тогда вот здесь я могу сказать, что bar fixture равно auto, fixture, fixture inter, build. В общем-то, тут у меня будет fixture или get instance или еще что-то. Давайте сделаем там instance или там default, как вы назовете, неважно. И, соответственно, я сейчас запущу тест. И у меня все то же самое будет, потому что я все перенес в основную Соответственно, здесь будет фейк email сервис Ну и зачем я это делаю? Ну, на самом деле, смотрите, в AutoFiction есть много разных возможных конфигураций Eject И одна из них, на самом деле, тоже очень полезная Называется fixture Customization Это вот как раз то, что помогает создавать объекты Add. Например, так, я могу сказать, New, ну, допустим, Pet э, Customization Вау, wow. не-не-не, что-то Нет, Customization, понятное дело, что мне этого класса нету, я его сейчас буду создавать, я скопирую название, я делаю вот здесь вот такую штуку пишу Сп... Сп... Spe... Так. И соответственно здесь создаю этот файл Customization. Это будет у меня наследник от интерфейса ISP Builder. И соответственно вот теперь, ну давайте возьмем на всякий случай, Я не помню как там должно быть. И теперь смотрите, у меня есть э, кастомизация для пета, э, ну, то есть для домашнего питомца, для класса домашнего питомца. Что здесь можно сделать? Итак, я могу получить bar да что такое? bar property info будет у меня request as property info As property info. Ну, в общем, здесь я пытаюсь привести к property Смотрите, на самом деле это более глубокая штука. Ну, я чуть попозже покажу. И давайте проверим, есть ли у меня вот этот самый property info Ну или давайте по модному, -модному пишем isname. Тогда мы return делаем но с письма. то есть new конечно же вот то есть мы говорим что у нас нечего обрабатывать господи, что не могу сегодня с кодом справиться а, и в данном случае это не является обработкой более того я здесь делать то же самое то есть это сейчас когда мы создавать будем пята то э, э, на самом деле она больше привязка к вообще к построителю объектов, то есть билдеры объекта. И э, я просто их пишу по таким макарам, чтобы можно было понять, где какие штуки я буду обрабатывать. Дальше, как нам нужно обработать? Смотрите, у нас есть вот этот самый пет, у него есть ID, person, ID, name и date of work. Да? Ну, давайте с name поработаем. Это string и name. Возвращаемся назад и говорим Мы э, скажем, что если ли э, наша property info Так, на секунду остановимся Смотрите, сюда прилет Давайте я вам вот прямо покажу Это, нужно... Это важно э, Я вот здесь вот поставил Давайте найдем наш тест Ну вот здесь вот уже будет использоваться то, что нужно Я запускаю А нет, не будет пока еще использоваться Давайте здесь получим персон э, например Да, давайте здесь получим персон И вы вот здесь получим, допустим, pet и здесь скажем, что это один, а это да. и запустим тест. Смотрите, я попал в этот самый специальный builder и сейчас у меня объект. Обратите внимание, с id request это name его person. То есть я сейчас получаю в объект сюда конкретно сам person. Я нажимаю в 5 Смотрите, теперь у меня пришел person. Сейчас еще раз. Смотрите, теперь у меня пришел какой-то int, наверняка это идентификатор от person. То есть эта штука работает таким образом, что она прогоняет сначала объект, а потом его свойствам И поэтому я здесь привожу это property type. То есть теоретически я знаю, что у меня здесь int 32 и э, где-то вот F10. Я нажимаю F10, у меня это. Так, я уже где-то промотался. Property info нет, это еще не property info. И э, давайте еще раз запустим. Э, смотрите, здесь уже пошел first name, вот это уже точно property info. И вот здесь вот я проскочил, потому что property info у меня теперь first name. И, соответственно, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать, чтобы если мой property info name э, equal, ну, например, name, да, то есть у меня есть свойство с названием name, причем в нескольких объектах и я также хочу быть уверенным, что это propertyinfo type, uh, property Robin, uh, type of, ну, string, соответственно, то тогда, return, ну, давайте назовем uh, my какой-нибудь там property, неважно, да, property. My property И теперь смотрите, у меня есть два объекта Я отсюда в обреку углю А вот здесь вот скажу Ctrl Ctrl -T. я скажу Ctrl-R Ctrl-T Я запрашиваю два разных объекта У которых есть Name одинаковое свойство Открываем А, здесь нет, я вас обманул Честно Тогда нужно здесь поставить адрес да? R12, адрес, вот есть Name И у PETA, сейчас перепроверю, тоже есть Name Запускаем test, смотрим Еще немножечко терпения Проверяем, вот у нас name равен my property. У pet есть тоже name, у меня тоже my property. Ну и соответственно понимаете, как это работает. То есть масштабирование получается или ну да, наверное, масштабирование и вертикально, и горизонтально, в общем, вдоль, поперек, как хотите, все это можно ä, управлять. вот этой. Ну, я называю обычно PET, потому что у меня name, ну вернее, свойства совпадают. Ну, вы понимаете, что если сюда пришел объект целый класс, то и управлять можно соответственно. Ну и в частности можно сделать таким образом, что если у меня, ну смотрите, у меня есть допустим адрес, и здесь есть PersonID и pet есть тоже PersonID. Ну и я могу соответственно сказать, что если у меня свойство какой-нибудь там PersonID и вот type, например, int, тогда всегда возвращать, ну, какой-нибудь 187. Вот. То есть я таким образом могу запрограммировать выдачу вот этих э, типов объектов с привязкой к определенному объекту, ну, например, Person ID. И э, также могу сказать, что у меня если будет э, Person ID, там, ну то есть я могу сказать, что у меня Person всегда генерируется с идентификатором 187. И соответственно, ну в общем вы понимаете, да, о чем я хочу сказать. Вот, вот эта гибкость, она на самом деле обалденная, мощная. В том смысле, что позволяет управлять тестами очень э, быстро. Да? То есть вы можете создать предопределенный набор параметров, запрограммировать их достаточно простым способом. И вот я получил адрес, у него, смотрите, PersonAid 187, я получил PET, у него 187. То есть мне не нужно дополнительно э, при каждом формировании пета э, через э, вот такую вот конструкцию, там, как я показывал, там, build, э, что там, PET... И здесь нужно сказать create, weight, property, ну вот эти вот штуки, которые я показывал. То есть я могу для всегда установить, что у меня свойство Person ID было, допустим, для какого-то теста по умолчанию. А здесь могу сказать, что оно будет там 45, ну или 545. И здесь у меня же будет другой 5. Это вот это варьирование при каждом виде теста, это на самом деле очень гибкая система. Так, что бы еще хотел сказать? На самом деле вот этот самый автофикча, он ставится в несколько фреймворков. Это, собственно говоря, можно посмотреть на сайте, например, GitHub. Здесь можно поискать AutoFixture, вот она, она. И здесь, на самом деле, вот все, что я вам рассказал тоже изложено есть для x unit есть для n unit так или иначе эти фреймворки похожи собственно нужно понимать что есть стандарт и то что вот например DXUnit unit стандарт не поддерживает ну тут короче все написано есть еще всякие fake it easy AutoFog есть в общем вот этот самый seed extension который я показал есть rinomog я когда-то его использовал ну, э, в общем, смотрите, здесь также написано еще, э, что, собственно говоря, есть в многоид пакетах. Есть экстеншн, мог, Здесь, в общем, тоже есть что -то поковарять. А дальше есть, э, помимо этого, как я уже сказал, э, всякие, где-то тут есть вики. И где-то тут вот, например, э, в общем, то, что я показывал, можно найти и здесь. Э, если говорить про... Спейсимоны, так называемые, вот, есть, вот, собственно, и про Спейсимон, здесь более подробная информация о том, как это хендлить, как, собственно, реквестить, как с контекстом работать. Очень мощная штука, я точно уверен, на все сто процентов что она удовлетворит ваши запросы по формированию молков по инжекти по управлению ими. Ну, в общем, вот такое вот, какое-то видео получилось, на самом деле, большим. Вот, и я, наверное, с вами на этом попрощаюсь. Вам всего доброго и пишите правильный код.